Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк и в этом видео у нас на обзоре будет платформа называется Кафе Свап. В общем, что у нас здесь по платформе, сейчас, как я говорил, очень интересные и популярные стали разные виды фармилки, пулы. Здесь у нас имеется платформа, на которой можно как даблой, получается, фармить монетки, то есть загонять их в пулы, то есть мы можем поставить, не знаю, купить монетку данной платформы, купить токен. Все это у нас на Binance Smart Chain, комиссии минимальные, там до 0,1%. Как по мне, это, ну, это реально вообще очень маленькие комиссии. Мы можем, не знаю, выбрать пару какую-нибудь, да, и поставить ее, загнать в пул. Ну, это все умеют уже делать, я уже не раз показывал на видео, под хорошие проценты можно загонять. Почему я выбрал именно этот проект, именно эту платформу? Есть, конечно, и свежий происходит, появляются платформы проекты, на которых очень бешеные большие проценты, но там надо прям успеть, успеть, чтобы заработать хорошие бабки. Здесь же проект уже надежно, довольно таки долго работает и имеет еще неплохой получается у нас процент. И процент неплохой, и цена, конечно, хочется, как везде, просела. ну как минимум X10 здесь точно можно будет взять. Давайте глянем, что у нас здесь имеется. То есть по фарму мы выбираем любой. Получается любую пару. Загоняем свои токены. Нажимаем approve. И там мы погнали, пошли, поехали. Делаем все дела. Можно просто, как не то чтобы хранить токены можно их запустить в пул и без всяких пар без ничего просто в пул закинули и сидите ждете вам капает там 165 процентов годовых получается и помимо того что вы держите монетку потому что потенциал у нее хороший есть а, кстати хорошие листинги уже есть и соответственно получаете от своего определенного количества монет еще получаете проценты дивиденды то есть постоянный заработок постоянный доход а по итогу это потом может красиво все вырасти. А вырасти она может, как был пик 1 марта, поднималась до 24 долларов. То есть 24 доллара, почти 25, это прям вообще супер. Сейчас же самый низ рынка, потому что все скатилось, все просело. Ну если она уже взлетала до 25 баксов, почему бы, как говорится, не взлететь еще раз. Тем более, что должны быть сейчас хорошие новости, обновления по проекту, по платформе. И на этом, просто сейчас сами вы видите цена, даже за сутки это максимальная, минимальная цена. То есть, тем более, по 2 доллара купили ее, пускай там на 1000, да, и запустили ее в пул. Она а и в пуле, как бы, монеты начинают умножаться, появляться еще. То есть, и соответственно, когда цена подрастет, даже хотя бы если она в 2-3 раза вырастет, вы можете уже сразу же снять деньги. Там, если не жадничать, то можно там правильно зарабатывать и иметь хорошие бабки. Так что, как-то так. Можно сыграть, скажем так, после коррекции все равно должен быть рост. Сейчас рынок у нас корректируется. Немного потом еще люди новостей позакидывают, биток пойдет вверх и все соответственно точно так же пойдет вверх. Не знаю, я бы лично, допустим, не ждал там прям суперпроцентов x10, да. Если зайти по такой цене, то я бы выходил, не знаю, там, то банально даже в два раза, когда вырастет, можно уже будет выходить. Но опять же, все в зависимости от того, насколько вы, допустим, заинтересованы в проекте, сколько вы в него верите и тому подобное. CoinGecko точно так же у нас имеется. Что у нас по биржам? BitMart, BitHump, я не знаю, UpSwap имеется, PancakeSwap. То есть по токену биржа имеется, торги идут. Да, торги сейчас, конечно, небольшие, такие себе, но тем не менее они есть. Ну, сейчас как бы весь рынок немного подзамерз. Также у ребят есть твиттер, залетайте в твиттер, следите за новостями. И, кстати, твиттер русский, для русских сделано русской комьюнити, здесь есть и для русских телеграм. я все ссылочки оставлю в описании, вы сможете зайти, то есть не просто там учиться с кем-то, да, на английском общаться, с кому-то тяжело, а напрямую общаться, скажем так, с коллегами по цеху, те, которые уже в крипте, те, которые... Уже в этом проекте. А, в общем, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, что вы по данному поводу думаете по этому проекту, по этой платформе. Как бы проект не однодневка, вы сами все видели, все работает, все хорошо. На этом у меня все, так что всем удачи, всем профита, всем пока.